Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Ситуация все более усложняется, и все большее количество людей втягивается в этот большой катаклизм. Он разрастается, и люди страдают, люди не могут найти точку опоры. И вот мы предлагаем вам эту точку опоры. Она всегда, всегда, во все времена находилась и сейчас находится непосредственно в вас. Не ищите где-то ее на стороне. Она может оказаться точкой опоры не, не твердой. Самая твердая точка опоры – это вас. Это ваше поведение, это ваше осознание, это ваша масштабность, это ваши добрые посылы. Это осознание себя человеком и принятие действительно верных наиболее верных решений. Мы шаг за шагом с вами сделали достаточно, проделали большой путь для того, чтобы каждый человек, услышавший это и сделавший это, оказался, во-первых, в безопасности, во-вторых, положительно повлиял на ситуацию, помог ей стать мирной, перейти в мирное русло. Мы для этого пришли на землю. Мы еще на уровне души, когда собирались сюда, мы знали оттуда знали о том, что, зачем мы идем, знали, куда мы идем, и знали, что делать. Так вот, вспомните это и начните быть человеками, начните быть теми людьми, теми Творцами, которые призваны в это время, призваны в это время, в эту ситуацию, чтобы ее перевести в мирное русло. Это наша с вами миссия, каждого из нас. И каждый из нас это может через себя. Позиция каждого влияет на мир. Я это знаю, как реагировала Земля на позицию каждого из нас, когда во время землетрясения. Я привожу, надеюсь, вам не надоел этот пример, но он всем еблющий, там все, все присутствовало, все формы, вот все шаги, которые надо было сделать, мы сделали тогда и получили хороший результат. Все проверено жизнью, все проверено экстремальной ситуацией. И вот сейчас я вам предлагаю еще один сделать шаг в этом направлении. Шаг непростой, для многих он покажется даже запредельным. Но это шаг, который отделяет человека, просто человека, от человека Творца. Итак, вспомнив то, зачем мы пришли, Почему мы оказались в это время на земле, в это время оказались в этих странах и переживаем вот все, что мы сейчас переживаем. Зачем? Дело в том, что мы с вами пришли сотворить мир. И это можно сделать путем простых действий. Предыдущие ролики вам показали эти простые действия. А сейчас еще один шаг. Будьте благодарны благодарны тому времени, в котором вы оказались. Будьте благодарны тому месту, в котором вы оказались. Будьте благодарны тому состоянию, в котором вы оказались. Так и скажите, я благодарю себя за то, что я выбрал эту землю. Я выбрал, благодарю себя за то, что выбрал эту страну. Благодарю себя за то, что выбрал это время, и благодарю себя за то, что я это осознаю, понимаю и делаю человеческий шаг. Я делаю посылы любви, я делаю посылы добра, я никого не осуждаю. Я понимаю, что этот сценарий мы создали сами своими предыдущими всеми делами, всем тем, что творилось на Земле до сего времени. И сейчас идет разрядка всего того напряжения, тех негативных объемов энергии, которые мы с вами накопили в прошлых жизнях, в этой жизни. Мы создали сами все это. И теперь мы пришли сюда, как осенизаторы. И я благодарю себя за то, что я пришел и убираю за собой все то, что я натворил ранее. Вот с этими словами благодарности постарайтесь свыкнуться, постарайтесь их понять, постарайтесь их принять и постарайтесь их сказать. И вот тогда это будет высший пилотаж. Тогда вы точно выйдете из этой ситуации победителями и вы поможете ей очень мощно. Благодарю вас, друзья. Благодарю за то, что вы слушаете меня, слышите меня и делаете такие важные, очень важные сейчас шаги.